Вчера мы на президио подвели итоги работы в прошлом году, празднование столетия образования СССР, утвердили план нашей деятельности на большой ближайший период, который включает в том числе и президентскую выборную кампанию. Определены четко три главные задачи. Задача номер один – обеспечить победу над нацистами, бандеровцами, фашистами, которые захватили власть на Украине. Все сделать для того, чтобы вывести страну из системного глубокого кризиса, предложив программу и бюджет развития 12 законов и наш уникальный опыт народных предприятий, и участие в выборной кампании Леопатриотического союза, который принял решение совместно идти на выборы, еще когда мы их проводили в Государственный Дум. Но первым и наиболее важным мероприятием в этом году будет празднование 30-летие образования Компартии Российской Федерации и 80-летие битвы под Сталинградом. Я хочу прямо сказать, что Компартия России была создана в июне 90 -го года как Компартия Российской Советской Федеративной Республики. Мы в Кремлевском дворце провели съезд, потому что понимали, что Горбачев, Ельцин, Яковлев Шварнадзе эта преступная предательская команда предала страну идеалы социализма и разрушали ее планомерно и постепенно, прекрасно понимая, что многое держится на единстве, прежде всего КПСС, как партия, которая проповедует и проповедовал социалистические идеалы, партия, которая обеспечила победу и возрождение страны. Без КПСС страна не могла существовать, это была главная скрепка. Поэтому мы поставили ультиматум в Горбачевую команду, создали эту партию и все сделали для того, чтобы остановить тот преступный развал, который уже реализовывала НАТО и американцы на наших просторах посредством пятой колонны и предателей. Дайте мне. Вот здесь один из разделов, так и называется «Искушение Иуды», подробно рассказано, каким образом происходило это. Кто готовил, какие были подготовлены материалы, кто сопротивлялся, как выступал Горбачев, что сделал Ельцин. Здесь выдержки из его выступления в Конгрессе США, когда 16 раз Конгресс скакивал, аплодируя этому дикому, жуткому предательству. Предательству всего святого, что было в нашей истории, всех отцов и дедов, победителей и главных идеалов трудового народа, справедливости, дружбы и счастливой жизни детей и внуков. Мы считаем, что подготовка к 30-летию нашей партии питает в себя целый ряд очень важных мероприятий. Прежде всего, мы этот материал разослали всем руководителям страны. Надеюсь, что внимательно его почитает и посмотрит президент и члены Совета Безопасности, кабинет министров и губернаторы, законодатели, в том числе отправили и нашим коллегам в Государственную Думу. Почему мы настаиваем на том, чтобы этот материал был глубоко изучен? Да прежде всего потому, что та война, которую разбежали американцы, англосакцы и натовцы против нас, растет из тех событий, из того, Клятва преступлений из того жуткого и страшного предательства, из того насилия, которое было сделано над народом, загоняя дубиной, информационной дубиной, прежде всего, граждан нашей страны под флаги англосаксов, под их рынки, под их военные авантюры. Я считаю, что это преступление без срока давности, оно должно быть расследовано. И в ходе проведения праздничных мероприятий мы подробно расскажем, кто этим занимался, каким образом происходило и каким образом нам удалось отстоять идеалы социализма и коммунизма. С первых дней мы подверглись самым жестким преследованиям. Никто ничего не сделал, тем более Горбачевская комарилия, для того, чтобы дать возможность изложить свою программу в средствах информации, Дважды обсуждали на политбюро, а после моих выступлений слово к народу и архитектору развали, на слово к народу поддержали 12 самых талантливых и мужественных граждан нашей страны. В общем, тогда попытались все сделать, чтобы прихлопнуть нашу партию. Они это сделали после ГКЧП. По сути дела, именно тогда была предана КПСС. На третий день после Объявление ХКЧП и возвращение Горбачева, который изобразил себя узником Фороса, Ельцин в присутствии Горбачева подписал указ о приостановке деятельности нашей партии 6 ноября 1991 года, накануне Великого праздника 7 ноября, запретил, запретил всех, стали допрашивать, обыскивать, карманы вывертывать, гоняться за всеми, кто, собственно говоря, пытался сопротивляться. И тем не менее, 43 депутата Верховного Совета официально подписали обращение в Конституционный суд, и мы в течение почти года добивались права восстановить свою организацию. Отдать надо должное Зоркину, Он сумел проявить волю и характер, и приняли решение, которое позволяло снизу от первичек восстановить нашу Компартию. Мы это сделали в течение трех месяцев. 14 февраля этого года исполняется ровно 30 лет, когда на съезде было принято это историческое решение. Если бы у нас было в запасе хотя бы годок-два, то мы бы не дали Ельцину расстрелять советскую власть и уничтожить нашу страну. Они это почувствовали сразу. Уже 23 февраля нас избивали на улице Горького. 1 и 9 мая нам устроили побоище на Гагаринской. Уже обыскали всех и перекрыли все каналы информационно-пропагандистской работы. После расстрела парламента было немедленно приказано распустить и разогнать, арестовать всех, завести уголовные дела. И тем не менее, те же американские советники сказали, ну как, была Компартия, Восстановили на суде, взяли их, прикрыли. Мы вам подготовили конституцию, мы вам подготовили новые выборы. Ну нельзя, вот давайте вы их выпустите за неделю до сбора подписей. Надо было собрать 200 тысяч подписей. Они подписи не соберут, и значит им не доверяет народ. Мы за неделю собрали более полумиллиона подписей. Мы вышли на выборы, хотя они были абсолютно несправедливые после расстрела. Кровавые, грязные, мерзкие. Но мы использовали возможность людям сказать правду о а всей этой мерзопакостной команде, которой Ельцин, пьяный, саморазложившийся, собрал вокруг себя воров типа Чубайса, жуликов и беспомощных деятелей типа Гайдара и всей этой комарильи, которые спустили в сточную канаву, 80 тысяч предприятий продал меньше 3% реальной стоимости. Страна осталась без зарплат, стипендий, пенсий, без целых отраслей производства. 15 авиационных заводов производили, полторы тысячи летательных аппаратов. До сих пор мы многое не восстановили. И тогда мы с трибуны Государственной Думы заявили, что у нас есть программа и сильная команда. Их это не устроило. Они все сделали, чтобы выборы 96-го года американцы два фильма выпустили. Эти выборы провести абсолютно по воровским лекалам. Страна раскололась пополам. За меня голосовали от Тихого Дона до Тихого Океана. Заедется на задураченные крупные города, молодежь, промышленные сырьевые центры. Можно было организовать войну севера и юга и потерять страну. Мы на это не пошли. Мы уберегли страну от новой большой драки. Но пошли на губернаторские выборы при нашей поддержке. Прошли почти 40 талантливых людей. И Кондратенко на Кубани, и Стародубцев в Туле, и Сумин на Урале, и целый ряд других. Они сумели обуздать эту пьяную воровскую команду и снизу заложить основу возрождения страны. Это был еще один подвиг Компартии России считаю абсолютно продуманный и волевой. мы все сделали для того чтобы страсти, стра... спасти страну после дефолта, когда Чбайс своей комарили и Ельцином обвалили все финансы. мы тогда убедили создать правительство левоцентристской примаковмаслюков Геращенко здесь отработали новый бюджет и программу. Боррель нефти стоил 12-14 долларов. В сентябре нечем было платить пенсии и стипендии. И мы помогли вытащить страну. Мы тогда создали 200 народных предприятий. Они сегодня являются лучшими. Тогда промышленность прибавила за год 24%. Мы занимались реальным сектором. Ельцину не понравилось. Еще организовал одну акцию с освобождением Примакова, что считаю абсолютным преступлением и против страны, и против той созидательной команды. Тогда мы объявили ему импичмент, но его спасли Жириновский и Явлинский. Нам не хватило 16 голосов, чтобы здесь в Думе признать преступным полностью всю эту политику. От Жириновского проголосовал один Гусев, принес нам 5 бюллетеней, сказал, они надо мной расправиться. Мы опустили за него эти бюллетени. По 20 тысяч баксов давали за каждый бюллетень, если ты унесешь, и не проголосовал. Из нашей партии Леопатриотиев сил ни один не сломался и ни один не согнулся. Все до единого проголосовали. Виновен преступник. Восемь руководителей фракции голосовали. Можете поднять, здесь есть документы. Но все публично уничтожены, остались в моей книге верность. Все выступления, начиная с Илюхина и Филимонова, которым было поручено огласить вердикт о преступлении этого кровавого режима. С приходом Путина мы помогали ему реализовать главный день – укрепление государственности, справедливости, развития экономики, и делали все искренне и благородно. Мы считаем, что Путин многое сделал по укреплению государственности, по борьбе с терроризмом. Мы полагаем, что можно было в 10 раз больше сделать по развитию новых технологий, что не пропускать к власти Сердюковых, Ливановых, Фурсиных, всех, кто гробил безопасность страны образования. Сегодня пришло понимание. Он сегодня прямо сказал, что специалист зашел в тупик, что он не рационален, но надо теперь строить новую жизнь. А она без справедливости, дружбы и патриотизма немыслима. Поэтому левый поворот неизбежен, и празднование подготовки к 30-летию для нас носит и для всей страны принципиальный характер. Приглашаем вас участвовать в этих мероприятиях. Здесь в Думе 6-9 будет выставка, посвященная нашей созидательной работе. Во всей стране пройдет единое партсобрание. 14-го мы откроем его с участием всех, кто... Раньше жил в единой советской стране. Всех наших друзей по планете от Пекина до Гаваны приглашаем освещать, показывать, рассказывать. А 17-го в колонном зале будет отчет всех наших друзей, кому мы помогали, кого создавали и пионеров, и комсомольцев, и стройотряды, и народные предприятия, и народных губернаторов, и наших творческих коллективов, женского движения, и Академии наук. Я надеюсь, что вы Благожелательно будете освещать нашу эту честную, достойную работу. Без поворота к новому курсу, без справедливости и дружбы народов, без обновленного социализма Россия не выйдет из этого тупика. Все уже это поняли. Надо помогать и поддерживать, реализовывать наши программы. Они честные, добросовестные, созидательные Имеет огромную историческую глубину и перспективу. Вас поздравляем с 30-летием Компартии Российской Федерации.